Есть три вещи, которых боится большинство людей Доверять, говорить правду и быть собой А все потому, что мы подвержены чужому мнению А что потом скажут люди? Вопрос, который не дает нам быть собой Тебя хвалят или ругают Тобой восхищаются или презирают Один тебе скажет, что ты плохой, ты поверишь ему И расстроишься Другой тебе скажет, что ты хороший ты обрадуешься. Пока у них есть право решать, кто ты или какой ты, тебе не найти себя. Забери у них это право. Будь тем, кто ты есть, а не тем, кем хотят видеть себя другие. И ты обретешь свободу.